Здравия, желаю приветствую подписчиков и гостей моего канала. Сегодня затрону тему использования шамота для строительства печей. Тема непростая, споры по этому поводу были, продолжаются. Но я сейчас не хочу втягивать зрителей в историю дискуссий, там разных мнений. А цель данного ролика в рамках рубрики «Советы начинающим» показать на конкретном примере ситуацию, в которой абсолютно точно не нужно было использовать шамот. Давайте посмотрим короткий сюжет, снятый на телефон. Прошлой весной меня пригласили на консультацию. Люди купили готовый коттедж, в котором уже имелся неработающий камин. И хозяин пытался принять решение, ремонтировать его или ломать. Сначала они прислали мне фото этого камина. Я ужаснулся. Как говорится, глазам своим не поверил. И решил приехать на место, чтобы убедиться, что это такое вообще бывает, что это не мистификация какая-то. И вот что я увидел. Во-первых, работа явно была выполнена не печниками. И думаю, что не каменщиками. Непонятно кем. По факту использовали цементную песчаную смесь швы делали неровные иногда в сантиметр в полтора толщиной выглядит это все чрезвычайно на мой взгляд уродливо во вторых то что получилось сама конструкция Она оказалась абсолютно нерабочей. Всякие попытки растопить этот камин, по словам хозяев, заканчивались тем, что просто весь дом заполнялся дымом. Вот, и они эти как бы попытки в конце концов оставили. В общем, много вопросов возникает с этим человеком, который в общем, руководил работами что то, что получилось, это, это брак, это халтура. Вот. Но вернемся к заявленной теме. Для строительства этого чуда был использован недешевый шамотный кирпич. Да? И что важно, из него был сложен весь камин, дымоход в стенах на втором этаже и даже труба на крыше. Ну, на скидку я его как бы не померил точно, на все это ушло где-то больше тысячи кирпичей. То есть это где-то ну, 50 тысяч рублей, не считая уже там всего остального. Вот никогда не делайте так друзья вообще по моим наблюдениям в открытых домашних каминах не обязательно использовать шамотный кирпич дело в том что во время горения дров через портал проходит большой поток воздуха из помещения и он как бы не позволяет достигать высоких температур в теле камина которые создаются например при горении дров в закрытых печах ну конечно если вам средства позволяют то шамот допустим оправдан для облицовки топочной части камина но выглядит это, это должно как-то аккуратно, вот, примерно так. А корпус камина вполне можно строить, например, из недорогого облицовочного кирпича. Дымоход и трубу допустимо делать из обычного полнотелого строительного кирпича марки 150 который в два 3 раза дешевле шамотного кирпича. Еще важно помнить, что труба работает в экстремальных условиях. Внутри у нее возникает конденсат от разности температур, а снаружи она находится либо под дождем, либо под снегом. То есть труба – это всегда зона повышенной влажности а шамотный кирпич если вы не знали при повышенной влажности теряет свои свойства то есть труба из шамота получается как бы золотой но бесполезный и это золото в кавычках быстро превращается в труху зачем люди выбрасывают деньги на ветер. Я не понимаю, хоть убейте. Впрочем, у богатых свои причуды. Я посоветовал хозяину разобрать это чудо-камин. А, а трубу теоретически можно и оставить, но тогда ее снаружи желательно обработать каким-то водоотталкивающим средством. Маслом, лаком или вообще закрыть под металлический кожух. Итак, друзья, запоминаем, если вы решили потратиться приобрести шамотный кирпич, то используйте его правильно, по назначению, для футировки горячих мест внутри печи и каминов. Не надо его использовать ни в коем случае для строительства труб. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.